Два Крайслера пока здесь а Вот здесь вот Сейчас посмотрим, что, как Эх, Коника сломал, блядь. Я на горе. Отлично, сержик И за мной бураска идет. Сука. Кто видит бураску? Смотрите, сука. Он еще не поднялся. Он на горе, вот он. Ребята, арта готова. Арта готова. Ну я пытаюсь тянуть, но его кроют, он еще. Вот средние танки, вот тут опасность. О, тут они все. Бараска разряжен. Блять, теперь м? он разряжен точно. Да потому что он просто и в меня попал, и в него попал. Сейчас будет горку смотреть Теперь надо менять позицию, ребят Отличненько, отличненько Нормально, ПТ работает у нас, отлично На ПТ играем, ребят Бараска опять разряжена, ребят Это горный-горный, который козел этот Да от этой херни мелко. Вот теперь опять бараска разряжена уже по мне. Сейчас я фугас все вижу. Не надо, не надо, Серег, так играть он фугас заебись ходит. Не надо, играй на бэх. Фугаса не стрелять Сейчас будут выходить. Защита, отходи назад. На На На Отлично, отлично. Пусть они там, блин, стоят в уголочке. На нас А Защита получаешь? Уходи вниз тогда. Ром, ты там справляешься? По нихуя он там не справляется, пока еще. Бля. Смотри направо, видишь, Ромкин там цельки. Куда 44 й блядь? Нахуя вот это, олег, блядь? Так никого не вижу, я и башу, а о чем мне делать? Играть так все. Ты отдался сейчас просто. Так я ж без засвета ехал. Я ж не... 44, да уйди ты еще раз Вот смотри Серега обходится Пробитие а я... смотри, сбита Движение невозможно восстановлена Танк бураску там видишь Чудел Бля ещ бурасков в жопу накидает сука 59, Не видно. сейчас я помогу тебе, и мы с этой стороны зайдем. Иначе там сейчас парни погибнут. Да кидай, он с это за сеном стоит. Молодец. Просто йоги туда и все. Ветер он тут. По кому? Да, блять, тайпу 59 -го. Ром, жди тогда меня будет. Вниз падай, да. воин Ай, молодцы Посмотри. Шот, не, шот не, Ладно, идти, на свадьбе, шот на языке. иди? Язык, язык. Да, Это позыв, там еще есть. Язык, Фугас на бурасике можно встретить На перехват идите с той стороны. Время полно успеваем, все хорошо. Да я помню. Фугасик, фугасика, фугасика. Смотрите, главное, чтобы он назад вот так вот не ушел. блин. ак на, на захват стоит? Да нет, загоняем в угол. Так а где он, его нету? Айсен, он внизу стоит. нету. Он вниз прям на воде стоит. Ну да, Крайслер пусть встаёт на захват. Вот здесь внучку, краска, да. смотри, это внучка. Тротчерка тоже на иди, мы разберемся. Да. Давай Ромоч, давай Ромоч, ко мне тоже. Да ну нахуй. Вон Ну в нычке. ну точно. Сталкивай. Да его вот так убить можно. Ну, стой, стой, стой, стой. стой. Тонет. Да ну на. Успеваю базу забрать, если уж.